Здравствуйте. Как вас зовут? Какие вы движения представляете? Здравствуйте. Меня зовут Герман Ахмедшин. Я представляю здесь две организации. Российскую коммунистическую партию большевиков и Союз трудовой бедноты Московского региона. Расскажите, пожалуйста, поподобнее про партию большевиков для начала. Наша партия прошла довольно-таки причудливый путь своего развития, она существует сравнительно недавно, в более-менее современном виде она существует в течение года. Мы начинали как сталинисты, правда, левые сталинисты. Конкретно мы были последователями албанского мелкобуржуазного революционера и албанского лидера с 40-х х годов Энвера Ходжа. Э, то есть мы считали таким правильным социалистическим э, Советский Союз э, до э, конца сталинского правления, и, э, то есть считали сталинский Советский Союз правильным, и э, всячески отмежевывались от позднего Советского Союза Хрущевского брежневского считая его э, режимом капиталистической реставрации. Э, то есть не имеющим никакого отношения к социализму в диктатуре пролетариата. Э, раз, э, год назад мы эти свои позиции, э, так сказать, углубили, копнули дальше. И уже поняли, что к социализму не имел отношения не только режим учебы Брежнева, но и режим Сталина. И мы стали на такие взгляды э, э, теории государственного капитализма. Стали антисталинистами. И... Э, Наиболее такими выразительными моментами в нашей идеологии, в нашей, если говорить ее аспект, опрокинутой исторической является то, что мы считаем Вторую мировую войну несправедливой, захватнической, грабительской с обеих сторон, со стороны всех крупных воюющих держав, как Германии, Италии и Японии, так и Советского Союза, то есть России, Англии, Франции и США. Мы являемся интернационалистами, сторонниками поражения российского империализма. И в этом смысле э, лично меня многие называют бабой Лерой от коммунистов. Ну, меня так получилось, не хочу о себе говорить хорошо, но мне сравнивают с Новодворской. А я вот хоть не совсем понял, какие основные пустулаты вашей партии, какие ознаки, что, как бы, какое у вас мировоззрение. Просто мне фамилия, может быть, плохо говорит, мне хочется знать, какой вы видите Россию в идеальном виде. Значит, наше мировоззрение, наше видение коммунистической идеологии мы называем ленинизм. То есть мы являемся... Поборниками ортодоксального большевизма ленинского времени и выступаем против всех его ревизионистских извращений, будь то э, сталинщины или троцкизм. Мы выступаем против теории соци... э, возможности построения социализма в одной стране, как э, реакционный по, по сути неонародничества. Мы выступаем, разумеется, против лжи о том, что в СССР был социализм. Мы выступаем против троцкийской теории так называемого деформированного рабочего государства. Разумеется, мы сторонники диктатуры пролетариата как всеобщего вооружения пролетариев, пролетарских масс. Мы сторонники самоопределение угнетенных наций в экономическом отношении. Это, в России это относится к народам Северного Кавказа и, возможно, Тувы. Мы сторонники вывода российских войск со всех иностранных территорий. Вот это то, что мы считаем сегодня наиболее основное, актуальное. Еще один вопрос. значит, Как известно, во времена Сталина, да, в принципе, и при других лидерах было много политических репрессий и расстрелов. Какая позиция ваша по этому вопросу? Согласны ли вы вообще с этим фактом, что расстрелы и угнетения по политическим мотивам были, и как вы к этому относитесь? Значит, мы э, к любому политическому террору подходим с классовой точки зрения. Э, что касается сталинского террора, то мы его, в отличие от либералов, осуждаем не потому, что это был террор, но потому, что это был контрреволюционный террор. Это был террор новой, так называемой, советской государственной буржуазии, которая существовала под видом государственного аппарата, под видом переродившегося партийного аппарата, против пролетариата, против угнетенных народов, в частности, украинцев, и азиатских народов, против народов стран Балтии. Поэтому... Мы осуждаем сталинский террор в первую очередь по этой Разумеется, мы согласны в том, что все эти сталинские процессы 30-х годов были сфальсифицированными в основном, а может быть и полностью, практически полностью. Мы согласны в том, что они были бездоказательными. Но при этом мы не осуждаем всякой политической террором. Например, мы проводим четкую разницу между террором со стороны большевиков в годы гражданской войны, его классовой направленности пролетарской, и между сталинским террором. И поэтому, но я еще хочу сказать, что думать о том, что политический террор остался в прошлом, в так называемом советском прошлом, это значит оторваться от всякой реальности. Сегодня политический террор также существует, но просто сегодня за счет того, что э, российский империализм достаточно награбил богатств, достаточно награбил со стороны своего в кавычках э, пролетариата, достаточно награбил в колониях, российский империализм э, может позволить себе такие политические свободы в классическом английском духе. Вот именно что в классическом, потому что в самой Англии эти свободы уже недоступны. А что касается пролетариата, то террор по отношению к нему сегодня существует не меньше, чем особенно если этот пролетариат поднимается на борьбу, не меньше, чем при Сталине или чем при Гитлере. И, кстати, чем при Черчилле и при Розвели в соответствующих странах. Мы считаем нужным разоблачать все либеральные иллюзии о возможности демократических свобод при капитализме в империалистическую стадию. Мы видим, что террор существует и в Америке, он существует в Англии, и власть там тоже не считается отнуть с правами трудящихся классов. Поэтому то, что в России происходит в последний год усиление полицейщины, это вполне закономерно, и злой воли Путина и его габистского план, э, клана это приписывать э, только им нельзя. Э, то, то есть я правильно понял, в том числе, что э, ваше движение оно, э, оно как бы за смертную казнь или вы против этого? Э, насчет смертной казни. Вопрос этот э, надо решать исключительно исходя из существующей ситуации. Э, потому что то, что смертная казнь сегодня отменена формально в России, это не значит, что она не применяется к противникам режима в действительности. Мы, мы знаем, что режим умеет убирать своих политических оппонентов вроде даже чужими руками. Но мы также знаем, кому выгодна была смерть этих людей. Мы знаем, кому была выгодна смерть Политковской. Мы знаем, кому была выгодна смерть Литвиненко людей или с самого начала боровшихся против режима, или с ним поссорившихся на определенных этапах. Поэтому э, я не исключаю вероятности того, что в случае грядущих революционных потрясений революционным силам придется возди... э, применять смертную казнь. Но э, я считаю, что смертную казнь надо применять по отношению к только наиболее преступным элементам э, современных буржуазных классов. Все-таки я считаю, что многих элементов буржуазных классов можно исправить, э, перевоспитать, но, ну, разумеется, с, с, с разной мерой, так сказать, суровости. И последний вопрос, я кратко скажите о вашем союзе бедноты. Союз трудовой бедноты это широкое, во всяком случае так замысливалось, объединение левого характера, но э, оно не, не регламентировано в плане идеологии настолько жестко, как вот наша партия. Э, Союз трудовой бедноты ставит своей задачей борьбу за повседневную вот, практическую борьбу за интересы наемных работников, э, не только пролетариаты, но и некоторых мелкобуржуазных мелко полупролетарских слоев потому что сегодня нужен такой вот единый фронт, э -э, против э -э, преследований и против -э -э, притеснений со стороны работодателей. Э -э, боремся мы за, и, в том числе за интересы трудовых мигрантов, потому что сегодня в отношении них не ослабевает, а только усиливается с каждым новым временем. И в сегодняшних условиях мы, конечно же, сотрудничаем, наш Союз Трудовой Бедноты со -э сотрудничает и с и с общедемократическим движением тоже. Но в чем отличие союза трудовой бедноты от других вот широких либо организаций? в том, что мы не связаны с такими элементами, как там удальцов я уж не буду призюганом с официальными левыми, которые, по сути, продают интересы трудящихся буржуазным классам, которые стоят на одной трибуне там с Немцовым, с Навальным и с прочими элементами, а те втихую там с Путиным милуются. Да, и если у вас есть еще вопрос, я хотел один аспект тоже затронуть. Да, расскажите. Я хотел особо затронуть такой момент, как недавнее воззвание так называемого координационного совета российской оппозиции в пользу введения визового режима со странами Средней Азии. Высшим позором этой структуры является то, что одни проголосовали за другие, такие как удальцов и, если не ошибаюсь, немцов трусливо умолчали воздержались от голосования что нам говорят эти господа либералы и национал-либералы и откровенные националисты заседавающие в этом корреспондентном совете что дескать э, мигранты не дают России осуществлять так называемый европейский выбор Вообще-то, конечно, мы не идеализируем европейскую систему, и в Европе тоже дискриминация по отношению к мигрантам осуществляется. И наивно думают, что там все идеально. Но, по крайней мере, Европа хотя бы формально дает э, э, мигрантам из стран Африки, и Азии и Латинской Америки возможность э, работать на своей территории, хотя, конечно, в каких они там арабских условиях работают, это тоже мы знаем. По крайней мере, там никто не поднимает вопрос о том, что э, мигрантов не надо пускать в страны Европы. Как это согласуется с заявлениями э, нашей замечательной либеральной и националистической оппозиции о том, что мигранты нам не дают делать в европейскую Это чистейшая демагогия. Я уж и не говорю о том, что то, что эти страны оказались в таких ужасающих условиях, в такой ужасающей исторической ситуации, это исключительно э, вина России. Вина царской России, вина э, сталинской и послесталинской России, которая держала эти страны в качестве аграрных средневых придатков российского империализма. То, что... Э, в странах Средней Азии не создавалась обрабатывающая промышленность, то что эти страны нужны были Москве э, э, в качестве хлопковых плантаций. И в советское время э, там узбеки, там таджики работали в рабских условиях. И сейчас это, разумеется, еще более ухудшились их условиях, потому что под маской э, формальной независимости российский империализм осуществляет тот же грабеж в еще более интенсивных формах. Говорят, что Таджики и узбеки отнимают якобы работу, рабочие места у местных трудящихся. Господа хорошие, работу отнимают у местных трудящихся, у русских. Не мигранты, работу отнимают российские же сами работодатели, эксплуататоры, которые просто стравливаются российских трудящихся, с трудящимися мигрантами. А на самом деле у российских пролетариев и у пролетариев-мигрантов интересы одни и те же. Э -э борьба за свои, э борьба за э то, чтобы им платили зарплату то, что их не держали в рабству условиях э -э Потому что зарплату не, не выплачивают месяцами и годами. Эта практика осталась, она не осталась в 90-х годах. Она и сейчас есть. И не выплачивают на самом деле и мигрантам, и коренным трудящимся, но при этом э, мигранты не имеют даже тех механизмов защиты своих и социальных и политических прав, которые имеют коренные трудящиеся, потому что если мигранты начнут организовываться в профсоюзы, хотя, конечно, исключение есть вот этот профсоюз работников-мигрантов, но это пока только и первые шаги. Но ну, в основном, если мигранты пытаются организовываться, то их просто депортируют. Недавно вот несколько подобных случаев происходило. Вот наши товарищи по союз трудовой ты ему могут об этом вам подробно рассказать. И когда говорят о том, что ми ми ми мигранты такие сите нашествие, дескать, нашествие варваров, э, мы, большевики, э, хотим сказать этим.. Господа, господа хорошие, а вы не задумывались, что, собственно, российская военщина делает в Таджикистане, в Киргизии, в Узбекистане э, и вооружая своих сатрапов-то Рахмона, Каримова, э, Русу Разве это не российский империализм? российские не, разве это не российские олигархи отнимая всю собственность, все богатства все хозяйственные объекты у местных трудящихся, не давая там развиваться промышленности, ставят население этих стран в такие ужасающие условия, что они вынуждены искать счастье по свету в том числе и в России вот наше видение ситуации с мигрантами и в, в этих условиях мы, мы не можем ничего иного выразить этому так называемому координационному совету, кроме презрения. Это враги народов. Э, история еще долго будет рассчитываться с этими господами. Спасибо.